Друзья, всем привет! Сегодня будет полноценный эксперимент. Я буду готовить рульку. Я ее уже готовил по оригинальному, наверное, рецепту, варил в пиве, потом запекал в духовке, поливал ее соусом. Но сегодня я хочу изменить максимально рецепт, благодаря вот такой классной жаровне, которая не так давно ко мне приехала. В оригинале рульку обязательно нужно варить. А если в оригинале немецком, откуда, в принципе, это блюдо, да? Э, Германия, Чехия, Верберева колена еще называют э, разные названия этого рецепта. В общем, подается оно сквашенной капустой. И фишка в том, чтобы вот добавить кислинки. Я же хочу сегодня заменить эту кислинку томатами консервированные томаты уже порезанные купил очищенные от шкурки должны быть очень интересные в общем сейчас это все будем смешивать рульку варят предварительно несколько часов для того чтобы ее а размягчить и б насытить ее какими-то овощными вкусами там морковку можно добавить помидор лук в общем лавровый лист да, перчик все это насыщается а потом запекается Сегодня мне на помощь придет горчица, она мне поможет размягчить руль. Что касается жаров жаровня трехлитровая глиняная она мне поможет очень хорошо и красиво запечь э, рульку жаровню кстати можете прийти по ссылке в описании ништяки для кухни и еды там ее найдете очень недорого и у вас появится несколько десятков дополнительных рецептов которые вы сможете приготовить дома в общем полтора килограмма рулька Немножко не помещалась пришлось вот чуть-чуть ее обрубить, совсем чуть-чуть. Вообще выбирайте где-то кило 300, кило 400, ложится она сюда прекрасно. На этом этапе все я осознанно не солю не перчу не добавляю никаких специй ничего погрузили в посуду залили томатами сейчас она уйдет в разогретую до 120 градусов духовку часа на 4 но каждый час я буду ее проверять показывать вам как она получилась где-то в часе на третьем мы добавим специи. Что касается идеи с томатом, я мало того хочу добавить вот эту кислинку, да, как в вепрявом колене или в рульке по-баварски. Я хочу попробовать с этого томата сделать такую аджику. Мы чуть позже будем играть со специями, добавлять. Но если у меня не получится приблизиться хотя бы к джите, то как минимум у меня получится прикольный соус, который потом можно будет макать рульку и кушать ее. Рано еще ее доставать, и еще часа тоже будет мало. Я думаю, буду я ее готовить в итоге часов 5 точно. Но сейчас я добавлю специи. Лавровый лист. Обязательно. с Грузии привезем. Классно. Перец. Перец острый, сушеный. А, пахнет, класс кимьян или чабрец по-нашему горный я его собирал у нас от Днепра недалеко есть места, где растет очень такой ароматный заварить можно но не тот, который можно использовать в кулинарии, поэтому горный чабрец добавим Посолим, поперчим. Знаете, я кроме молотого перца, наверное, добавлю еще смесь перцев для аромата. Подытожим. Я планировал запекать рульку 4 часа, но пришлось нести некоторые изменения. 3 часа томилась она с духовки при температуре 120 градусов, потом я добавил специи, потом я продлил томение, томление еще на 2 часа. В итоге у меня получилось ее приготовить за 5 часов. Последние полчаса я открыл жаровню, снял крышку. Поднял температуру в духовке до 250 градусов. Правил туда рулечку, чтобы уже запечь ее, дать ей красивую-красивую корочку. Попробовать блюдо я решил на следующий день, потому что, во-первых, я хочу, чтобы оно остыло. А джичка, которую я планировал получить, она у меня получилась. Сейчас я ее немножко выберу и попробуем рульку именно холодной. Потому что если она холодная, очень вкусная, то горячая она будет в разы вкуснее. Я вас уверяю, рульку можно приготовить, не отваривая ее предварительно. И, кстати, соус получился джикой. Очень хороший, в мир острый, чувствуется пряности приятно, чесночок класс. Подписывайтесь, будем делать вкусные ролики.